Можно по-разному воспринимать происходящее в стране и ее экономике, но очевидным становится факт перманентного объединения российских семей. Еще недавно многие не обращали внимания, на цене, ценники сегодня покупают лишь те товары, которые продаются со скидками. Страна богатая, а вот граждане ее живут в бедности, Больные и меньше всего она бьет по старикам. Это «Сухой остаток» на Царьграде. Меня зовут Юрий Пронько. Здравствуйте. Часто слышу реплики о том, что не все как вы так это плохо. представляете в своих программах, дескать, специально нагнетаете, не замечая позитива. Я-то замечаю, только его Скажите. становится все меньше и меньше, а по сути своей он не имеет никакого отношения к реальной ситуации. Приведу конкретный пример. Резервы Заставка. России уже достигли уровня в 491 миллиард американских долларов. Астрономическая сумма почти полная а нам с вами от этого не холодно и не жарко. Это деньги работают на США, потому что покупаются государственные Доллары долговые России. бумаги этой страны. Франции, потому что туда российский ЦБ направил 65 миллиардов. Наши деньги работают и на Китай, потому что Набиулина перевела туда десятки миллиардов долларов на покупку юаней и поднебесной. Деньги российские работают где угодно, только не в России. На мой взгляд, это один из самых ярких примеров превращается в фикцию для простых людей. Уже всем становится очевидным, что дальнейшее падение уровня является ключевой проблемой в современной России. Посмотрите, как живут наши пенсионеры, которым, кстати, реформатор село и повышения пенсионного возраста, они смогут, цитата, путешествовать, помогать своим внукам достойной жизнью, конец цитаты. Это слова высокопоставленного чиновника, в месяц получающего 3,5 миллиона рублей из налогоплательщиков. А что по факту у стариков? У них все более чем печально. При средней пенсии по стране в 14 тысяч что ее имеют далеко не все пенсионеры. С учетом обязательных расходов на жилье и лекарства, они могут потратить на себя не рублей более в сутки менее 200 рублей. Чашка кофе в Москве, Петербурге и других крупных городах стоит дороже, чем суточные Вечерских расходы пенсионеров. И это данные не оппозиционеров, не тех, кто раскачивает лодку. Это данные официального органа страны, счетной палаты России. Там привели такой расчет. Оплата ЖКХ в среднем 5 рублей, приобретение жизненно необходимых вещей, расходы на предметы личной гигиены не менее тысячи рублей, при отсутствии расходов на одежду и обувь Остает у них у стариков всего 6 тысяч или 200 рублей в день. Это напомню, если они не покупают обувь, и... если добавить их, получается, что в сутки те, кто пахал всю свою жизнь, имеют возможность потратить рублей, даже... а значительно меньше. Размер пенсии в России имеет прямую связь, прямую корреляцию с объемом страховых взносов, заработных плат работающих граждан и поступают в пенсионный фонд. При этом средняя зарплата в большинстве регионов. 25 тысяч рублей. И доходы падают шестой год подряд. Что это означает? А то, что уже сегодня в России формируется будущее. Ничего. У государства почти полтриллиона долларов золотовалютных резервов. А те, кто на своем горбу тянул отечественную экономику, тратить на им... себя и 200 рублей в день. Как говорят в таких случаях, мы достигли дна, но снизу на вновь постучали. Остаток на цариграде. Меня зовут Юрий Пронько. До завтра.